Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 6 июля, и мы возобновляем наши обзоры по техническому анализу. И если вам их не хватало, то не забудьте поставить лайк. И ваши вопросы, которые закопились на, за эти полторы недели, вы можете написать в комментариях к этому видео. Также я напоминаю, что сегодня а, первая пятница месяца, это значит, что будут выходить данные по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, показатель, который называется Non-Farm Payrolls. Этот выход мы также будем комментировать онлайн в 15.30 по Москве, поэтому а, не забудьте на него также а, присоединиться или уже сможете посмотреть в записи в конце а, дня. Ну а мы начинаем, давайте посмотрим, что у нас происходит по паре евро-доллар тенденция восходящей, которая у нас началась в последних числах июня, сохраняется, и мы подошли к области сопротивления, которая находится в области 1.17.19. Общий тренд остается пока нисходящий, поэтому преодоление области 1.17.19 будет ключевым для возобновления покупок по данному а, инструменту. В свою очередь, велика вероятность и отбитие от этого уровня, и, соответственно, продолжение нисходящей тенденции, поэтому если цена сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.16.49, то в этом случае будет мы ожидать возобновление нисходящей тенденции и движение в область 1.15, ну и далее уже на 1.14. А по паре британский фунт, американский доллар, тенденция восходящая на текущем момент также сохраняется. Цели роста – это преодоление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, и движение по направлению 1.3327, область сопротивления, от которой мы также можем получить отбитие и продолжение нисходящего тренда по данному активу с целями до 1.3053. По паре американский доллар, канадский доллар, коррекционная нисходящая тенденция сохраняется. Мы подошли к области поддержки на уровне 1.3114. Преодолеть данный минимум не можем пока еще уже несколько дней. И в свою очередь возобновление роста по данному активу будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальной значений четверга, которые были зафиксированы по цене 1.30. 58 и движение далее на 133 85 уже будет актуально. То есть после преодоления данных уровней можем ожидать возобновления роста уже в сторону, соответственно, основного тренда, который здесь является ключевым. По паре американский доллар, японская иена 3 июля мы увидели уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы второго, что на текущий момент говорит о том, что преобладает тенденция нисходящая, по крайней мере в рамках часового таймфрейма, и в свою очередь она и сохраняется. Возобновление покупок будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 110.72, ну а пока тенденция сохраняется нисходящая, и цели по снижению в среднесрочной перспективе находятся в области 109.33. А по паре австралийский доллар, американский доллар, общее направление, которое мы сейчас видим, напоминаем, больше боковик. И сейчас австралийский доллар торгуется у верхней границы, но общее направление – в рамках четырехчасового и дневного таймфрейма сохраняются а, нисходящие. А здесь важными уровнями будут выступать максимальное значение конца июня, именно 22-е. Это область 74.44. В том случае, если австралийский доллар уходит выше данной области, то можем ожидать возобновления роста уже и а, в среднесрочной, ну и, соответственно, в долгосрочной перспективе. Ну, а вероятность отбития и продолжения нисходящего тренда она а, здесь остается выше. И для а, минимального подтверждения начала снижения, по австралийцу нам необходимо увидеть уход ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 73.61, и после этого уже откроются цели снижения до 72.99. А по паре еврофунт вчера мы смогли преодолеть максимальное значение, которое было зафиксировано. 4 июля по цене 88.40, что на текущий момент завершает данное коррекционное нисходящее движение и возвращает нас к тенденции восходящей. Цели роста это область 88.89, ну и после преодоления данного уровня уже откроются предпосылки на рост далее до 0.90. А на текущий момент цели по евро-фунту для отмены покупок, то есть ближайший разворотный уровень, располагается на минимальные значения, которые были зафиксированы 4 июля по цене 87.99. А золото всю неделю, пока у нас не было обзоров, снижалось. На этой неделе вначале мы увидели обновление локальных минимумов, дошли до уровня 1237 долларов за тройскую унцию, а затем отыграли данное снижение и фактически 4 июля закрепились выше максимумов, которые были зафиксированы 29 июня и 3 июля, что пока в рамках часового таймфрейма нас приводит фазу восходящего коррекционного движения по золоту. Для тех, кто рассматривает продажи, ну и в принципе продажи пока остаются актуальными, так как нисходящий тренд здесь сохраняется. Ближайшие цели это уход ниже уровня 1251 и по локальным уровням мы можем после ухода ниже данного уровня получить вновь продолжение нисходящей тенденции, поэтому за этим уровнем будем следовать. В том случае, если цена обновит локальный максимум, то есть это будет дополнительное подтверждение, что пока тенденция восходящая сохраняется. А нефть марки бренд выросла до максимальных значений в области 79.79. 79 79 и мы а, ушли в небольшую коррекцию, которая фактически сохраняется на текущей неделе общего направления. На мой взгляд, это не меняет важным уровнем здесь является минимальное значение 28 а, июня это область 7708. Вот пока мы торгуемся выше данного уровня тенденция восходящая сохраняется и а, поиск вариантов для покупок он сохраняется а, оптимальным. Вероятности, которые здесь можно рассматривать для входа, это преодоление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 8866. И после а, ретеста к данному уровню уже также рассматривать вход с целью продолжения роста до 80 и 81. А по индексу DAX долго мы торговали в конце июня в области 12123. Преодолеть данный уровень ниже мы не смогли. Ну и далее уже... А в начале этой недели в рамках часового таймфрейма мы получили возобновление роста а, по индексу DAX. На текущем тенденция сохраняется. Следующие цели – это область 12800, но ну, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 12293. А, биткоин дошел на этой неделе до своих максимальных значений, которые были фактически в середине июня. Это максимум в области 6744. А вчера не смогли обновить максимальное значение и сегодня мы торгуемся тоже фактически уже вблизи минимальных значений вчерашней торговой сессии. А на текущий момент мы можем ожидать, соответственно, возобновления роста. Тенденция, восходящая здесь в рамках часового таймфрейма, сохраняется. Но важный уровень, который мы видим в рамках среднесрочной тенденции, это область 6813 после преодоления которого мы можем говорить уже о возобновлении роста до 8000 ну и соответственно далее пока вблизи этого уровня мы можем получить отбой свидетельством этого будет уход ниже уровня 6373 и движение далее по нисходящей Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что не забывайте подписываться на наш YouTube канал, для того, чтобы не пропустить свежие видео, свежую аналитику и наши онлайн-трансляции. Всем желаю хорошего завершения торговой недели и до свидания.